Я приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана. Это команда Универньюз. Для вас новая порция новостей, с которыми познакомлю вас я, Кристина Дединова. Поступили. Вышли новые приказы зачислений в Казанский университет. Первокурсники заселяются в общежитие КФУ. Потомки Николая Лобачевского в Казанском федеральном университете. Очередные приказы о зачислении студентов-контрактников в Казанский федеральный университет вышли 22 августа. В этот раз приказа было два. В одном зачислены абитуриенты из России и стран СНГ, а вторым приказом – студенты из дальнего зарубежья. О том, сколько на сегодняшний день зачислено всего студентов КФУ, расскажет Анна Глазунова.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 Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета, по данным, на 24 августа заключено уже 7204 договора на контрактное обучение. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Родители отправляют своих детей в самостоятельное плавание. В Казанском федеральном университете началась процедура заселения первокурсников в общежитие. Подробнее об этом в нашем сюжете.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 Помимо первокурсников, заселяются и студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Особый подход требуется к иностранным студентам, поскольку их заселение связано с постановкой на миграционный учет. Сейчас все структуры и департаменты молодежной политики, институты, наш наши департаменты обеспечению внутреннего режима, гражданская оборона и студенческий круг городов, деревни универсиада, служба главного энергетика, все работают над тем, чтобы действительно а, создать условия и обеспечить эффективные процедуры заселения наших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 Вместе с ними наша съемочная группа ознакомилась с наследием великого математика. О целях и подробностях визита расскажет Аделя Шемилова.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 Бабочки вначале появились в местных лесах, а затем оккупировали и города. Наша съемочная группа разбиралась в причинах необычного поведения чешуи крылых.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 Это были все самые свежие новости за прошедшие сутки. До скорого!